По поводу общины у нас сейчас идет конференция в Зуме. И по идее я на ней должен присутствовать. Она уже 38 минут идет. Пакет единого неба. Интересно, какой он, бумажный или пластиковый? Вот тут можно его и там, и тут ловить. И законы СССР применять, и это и рефорский Но опять же, к нему, постоянно его тыкая в этот, что ты же, ты же давал клятву. Перед творцом будешь отвечать, Там перед собой будешь отвечать. Потому что ты сказал дважды, клянуся, сам себя прокрыну. И рано или поздно это проклятие к тебе вернется, когда созреет. Вот так. Так вот я сразу на верхний уровень выхожу и говорю, отвечать будешь напрямую перед Творцом. Давал клятву, будешь отвечать. Я тебя предупредил, теперь ты об этом знаешь. Раньше ты не знал, тебя могли простить по незнанию, а теперь ты знаешь, теперь тебя никто не простит. Будь здоров и живи дальше, как знаешь. Вот так действует. Дал клятву, взял на себя обязанность. Будь добрый, исполняй, иначе сам себя проклянешь, и будешь отвечать перед Творцом. Вот. Несколько дней назад мне прислали ссылку на тот документ, который я вот как раз тебе и пересылал, Антон, вот, вот этот, каноны вот эти. Это вторая часть. Мы его стали разбирать, Ну, если честно, мы в первый день ничего там совершенно не поняли. Потом человек, смотря твой ролик, нашел ссылку под ним на каноны, но только более как другого содержания. Мы попробовали разобрать их. Там их очень много. И опять же, мы с этим никогда не сталкивались, и понимания никак не смогли найти. Главный вопрос, как нужно их изучать, чтобы более-менее хотя бы прийти к пониманию. Или нужно ли их изучать вообще? Такая ситуация что действительно понять не можем а нужно ли или не нужно Ну, как бы вот вопрос такой самый главный как бы а в дальнейшем уже по факту разъяснения Естественно, будут появляться вопросы. Каноны, каноны. Так, изучать стоит, но не применимо к себе, а применимо к тем должностным лицам. То есть эта инструкция, именно она в большей своей части, она относится именно к должностным лицам, так называемым. Там прописано, кто они, что они, как имеют право действовать, не действовать, что и разъясняются такие понятия, как там проклятие, благословление, что такое кварки, что такое энергия и т.д. и т.п. Там очень много знаний зашито. Это все, это не обязательно принимать как истину, но Кое-что я из этих канонов уже протестировал, и это, как говорится, сработало. Но вот, допустим, мировой судья так называемый король Лен Петровна, на втором заседании заявила, что мне отправит там в течение трех дней все это решение. Однако три дня прошло и ничего она не прислала. Я ей тут же по электронной почте, что красным шрифтом текст, что вы это Публично, под видео, протокол, заявили, что предоставите там, отправите на электронную почту и сделал приписку, не ссылаясь на каноны, но дал понять, что я это текст из канона взял. А там сказано, что низшие лица должностные, в кавычках, если будут увлечены в мошенничестве, то они самоизничтожаются таким образом, если они мошенничают. Я везде делал приписку. В случае неисполнения взятых вами на себя обязательств, ваши действия будут расцениваться как мошенничество. Менее чем через сутки мне прислали решение. А тогда еще вот тогда сразу встречный вопрос. Их надо из изучать именно с какого-то определенного или сначала? Ну, первоначальный источник, где искать? Первоначальный источник значит у меня есть видео на моем канале так я могу демонстрацию включать да конечно вот на моем канале Сургутнадзор надзор 2 в ю есть прямой эфир от 16 числа 16 01 2021 нет вот под этим видео я разместил а там тут у меня не это тут у меня не каноны тут у меня ссылки на индосамент именно про индосамент да, хорошо, тогда покажу про каноны. Видно, да, на экране? Да, видно. О, вот их сколько, видно? Да. И каждый файл на очень много страниц. Ну вот, допустим, Божественное право. Что в Божественном праве? Я, я сам их еще не все изучил. Но вот, допустим, в Божественном праве, вот самый первый канон, да, начинается? Первый и так далее. Я тут только на последней странице изучил, ну это мне распечатали, и я только на последней странице нашел интересную информацию, как она звучит, именно про проклятие и про благословление. Самое сильное положительное высказывание веры – это, безусловное благословление для другого, которое при возвращении благословляет создателя и его наследников. То есть если ты творишь добро в отношении других, то тебе возвращается добро. Ну, это как бы присказка. Самое главное, дальше написано. Самое сильное отрицательное высказывание веры ⁇ это торжественное проклятие. Поминаем, да, что делают торжественно. Присягают, говорят буквально кляту. Я такой-то, такой-то, торжественно клянусь. А слово клянусь, это буквально означает, если разобрать, там клянусь Вот суффикс я означает сам себя. То есть прокляну сам себя, если что-то не исполнит. Угу. Получается, люди добровольно сами себя проклинают и все свое поколение, то есть всех своих наследников, если что-то не будут исполнять. Ясно, да? Также, если вы кого-то проклинаете, то вам это проклятие тоже вернется. Соответственно, я вот из этого всего делаю выводы, что и причем проклятие не может быть это однажды сотворенное в духе, ничто не может быть разрушено. То есть ни одно проклятие не может быть разрушено. Точно так же, как и благословление. Поскольку торжественное проклятие не может быть снято, оно может только созреть, чтобы вернуться к Создателю и наследникам. То есть любое, любое клятва, любое, любое проклятие, любое негативное высказывание в адрес другого человека, оно не может быть снято. Вы можете только, там, помолившись у вот, Творца, там попросить прощения и все остальное. Но рано или поздно вам же вот это проклятие, негативное высказывания вернется обратно. Вот я вот такую полезную информацию отсюда вычерпал. Я как бы это все и раньше знал, но здесь это четко прописано. А получается, вот если я правильно для себя понял, могу ли я изучать вот эти каноны по факту сложившейся ситуации? Вот допустим, у меня сейчас на данный момент есть вопрос. Но у меня нет ответа. И я ищу подходящий канон к этому вопросу. Так я могу изучать? Ну да, вот смотри, я ищу слово мошенничество в, это, в канонах федуциарного права. Так, что тут написано, которое сделало, создало ну, возбуждение верителей, совершает акт мошенничество. Нет, значит, дальше где-то должно быть. Вот я хочу найти именно тот канон, который я использовал для этого для короля Елены Петровны. Изничтожается. Можно вообще все вот эти каноны, да, вот они у меня разделены на несколько файлов, ну, потому что они там различаются на божественные, там, естественно, и так далее, право. Их можно в один файл загнать и, и дальше вот просто пользоваться поиском. Ctrl-F нажал, поиск, и ищешь слово мошенничество. Вот тебя интересует, что там в результате мошенничество происходит. И ищешь. Да, потому что. Сейчас, ну, более-менее уже встает на свои места, немножко. Подожди. Блин, я уже не помню, в каком-то, в одном из своих видео я это прям показывал, какой, в каком каноне это все. Про волеизъявление говорится в этом в канонах, что наивысшим проявлением воли человека является именно волеизъявление, и оно не может быть ни, ничем и никак не опровергнуто, ни и не исполнено. То есть почему вот все начали волеизъявление использовать вместо требований, ходатайств, просьб, обращений, заявлений и т.д. т.п. Это все вот это кто-то вычитал в канонах, но ну, я так предполагаю. Так, что-то я не могу найти, сейчас попробую по-другому. А у самого волеизъявления есть какой-либо шаблон? Или это все-таки пишется уже от э, познания самого себя? Как ты это видишь? Ну, какой шаблон? Что такое воля изявления? Надо слово разобрать. В каждое слово надо вдумываться. Вот услышал новое слово. вроде как бы привычно, а что оно означает, не ясно. Так вот, в моем осознании воля изявления это воля изъяви, проявление своей воли. Мы уже давно на практике, это, многие люди и в Сургуте, и вообще везде в моем окружении, мы давно уже заметили, что Слова «я хочу» просто творят чудеса какие-то. Но ты приходишь в это куда угодно, тебе говорят «нельзя, не, не, оденьте маску, там, не, нельзя без маски, ничего не продадим, вас не обслужим, сейчас полицию вызовем и все остальное». Но как только ты говоришь «я хочу без маски», вдруг все, все, все получается без маски. Вы не тестировали это слово? Вот эти два слова элементарные. Свою волю можно проявлять разным способом, через слова «я хочу». Можно сказать, есть как бы проявление воли, что ты хочешь, а есть проявление воли, что ты не хочешь. Вот я, там, большинство пользуется вот этой стороной. Я не хочу там, жить в плохой стране, я не, я не хочу бедствовать и все такое. То есть любого, спроси, что он не хочет, он тебе сразу ответит. Миллион, миллион ответов. Что он не хочет. А вот спроси его, что он хочет, и у него будет затык. Никогда угу. ты э, говоришь, пиши воля э, э, Все пишут там воля все. А потом в конце пишут, и там я требую на, на основании вышеизложенного я требую. И вот уже устала пояснять, что требует это настоятельная просьба. Вы просите, вы не, вы не говорите, вы не проявляете свою волю. Ну, вы как бы проявляете, но вы говорите, что я этого как бы хочу, но если это не случится, то, то ну и ладно. Вот эта просьба называется. Mm -hmm. А когда ты четко говоришь, я хочу, чтобы было так-то, так-то, причем в прошлое записываешь, чтобы было уже сделано. То есть я в своих вольтозвелениях писал это. Я хочу, чтобы там разбирательство по делу было прекращено ввиду отсутствие состава правонарушения. Все. Я, я не, не написал, что я хочу, чтобы вы прекратили там, разбирательство по делу, неизвестно когда, в будущем или сейчас. Я, я записал все прошлое, чтобы было прекращено. И вот когда человека спрашивают, что он хочет, он, он просто теряется. Вот, действительно, а что я хочу-то? Когда он, он вроде понимает, что он хочет, но это он не может, это не то, что в словах, он не письменно, ни в словах никак, не, даже мысленно не может сформулировать, что он хочет. Вот в этом главная сложность заключается. Потому что нас всех отучили формулировать то, что мы хотим, проявлять свою волю. А когда ты приходишь в магазин, и вот я уже у меня так много раз было. Вот захожу в магазин, в тот магаз, где-то месяца два назад, тот, в который я это, всегда хожу. И тут смотрю, у них изменения. У них чуть ли не на каждое это. На каждом косяке, на каждом стекле, на каждой плитке напольной, везде все написано: Маски, маски, маски, маски, маски, маски. Такой не магазин, а какой-то а маски-шоу какой-то. Захожу, они все в масках. Все посетители в масках, все покупатели в масках, все продавцы в масках. Я захожу, спокойно жду своей очереди. Выходит какая-то женщина, говорит, а где ваша маска? Я говорю, а мне что, должна быть маска? Она говорит, ну у вас есть маска? Я говорю, ну иногда бывает. Говорит, оденьте маску. Я говорю, а я хочу без маски. И тут какое-то чудо произошло. Она забыла, вот она, она ко всем посетителям ходила, говорила, оденьте маску, оденьте маску, сейчас, сейчас, типа, это. Оденьте маску ко всем. А как только я сказал, я хочу без маски, она все, я для нее перестал существовать. Она, я, это, она начала ко всем говорить, оденьте маски, кроме меня. А мне сказала, заказывайте. Да, вот поэтому я и обратил внимание на волеизъявление. Потому что вот я только сейчас вот эту фразу более-менее понял. Потому что везде как бы они пишут волеизъявления, какие-то шаблоны, а они не работают. А они потому и не работают, потому что вы пишете волеизъявления, но при этом дальше по тексту в просительной части пишете либо, либо прошу, либо требую. А надо писать свою волю, не просьбу. Просьба – это воля, которая может, может быть отклонена. А, а вот настоящее проявление воли, оно не может быть отклонено. Потому что если ты на волю, нарушишь волю это человека, который живет по совести, и за которым стоит Творец, и, вот как говорят, между мной и Творцом нету посредников. То есть, по сути, человек проводник божественной воли здесь. И нарушать волю другого человека – это на, на, наихудший поступок, который может быть это сделан. Но они ведь это понимают, но действуют осознанно. Многие этого даже не понимают. Я же говорю, вот куда не заходишь, говоришь, я хочу. И вдруг получ... поступ... это, получаются какие-то чудеса. Люди, как будто вот перед тобой это, стоял генерал, ты ему говоришь, я, я, а я хочу без маски. Он раз и рядовым стал. Он сам не понимает, что он, что он делает, но он это, идет тебе навстречу. Ну, я как бы больше имел в виду вот этих, в кавычках, законотворцев и судей. А, черные мантии? Да, они-то это должны понимать. Они ну, это все быть... знают. Ну даже если они этого не знают, то, я же говорю, там непонятно, какие силы подключаются. Может, на тонком плане там что-то происходит. Может, там какие-то войска света прилетают, я не знаю. Но ситуация меняется кардинально. Ну, в принципе, по отношению к физлицу они могут так поступать. А к человеку уже нет. Нет, это недопустимо. Ну вот. А если ты себя осознаешь физлицом, значит, они могут беззаконие вот такое творить. Физлицо – это что такое? Ну, это бумага, это какой-то документ. Пизон. Ну, это не, не есть человек. Даю четкое, короткое, универсальное определение. Что такое физическое лицо? Физическое лицо – это передняя часть. Это неодушевленная передняя часть человеческой головы. Логично? Ну, ну лицо. Физика как, как что изучает? Неодушевленную природу. Правильно? Явление да. в неодушевленной природе. Угу. Неодушевленная передняя часть э, человеческой головы. Вот это физическое лицо. То есть у по которой, сути маска. У которой есть свой документ. Паспорт то есть. Ну паспорт и это, это и нет. есть маска. Ты когда ну, при, ну, приходишь и показываешь паспорт, то ты ну. вот, вот буквально вот так вот делаешь. Вот. Вот это я. Вот смотрите. Угу физическое лицо равно э, личности. Э, кстати, слово личность, а слова личина, то есть маска. Если вы говорите, что вот они, они что делают-то в первую очередь? Они устанавливают личность, то есть они ищут маску, личину. Где вот эта маска? Кто на, на, на каком это, физическом теле надета вот эта вот маска? Если ты говоришь, вот ну, это как в театре. Кто, кто сегодня исполняет роль Булгаков Антона Николаевича? Где, где эта маска, личность вот эта? И тем самым ты уже подтверждаешь, что ты как бы в их театре находишься? Да, это, это натуральный театр. Как, вот когда это, дойдет до вас, вы очень легко будете ориентироваться в это. Вот они четко сами себя называют. Мы, мы Я, говорю, это должностное лицо, судья. Она сама себя лицом называет, что она играет роль судьи. Потому что в этом ВПК, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, там статья 5, пункт 54, там четко прописано определение, кто такой судья. Вот если черная мантия назвалась судьей, или кто-либо назвался судьей, то есть самоопределился, все построено на принципе самоопределения, назвался груздем, полезай в корзину. Вот она назвала судьей, значит, она сама себя назвала, согласно УПК 554, судья это должностное лицо, уполномоченное совершать правосудие. То есть ключевые слова: должность, лицо, полномочия. Соответственно, будьте добры, предъявите документы, подтверждающие вашу личность, должность и полномочия. Не предъявили, ну, а тогда вы, ну, как говорится, незаконно играете эту роль. Нету к вам доверия. Получается, любой может примерить эту маску и ходить с ней. Одел черный мантий. Все, смотрите, я судья. Оп! Снял черный мантий. Все, я не судья. Так получается. Так получается так. Но они-то не могут подтвердить свои полномочия. Был уже прецедент. Да миллионы таких прецедентов. У всех, наверняка, были. Да. Вот мне, вот лично, я видел больше 20, может даже 30 с этих черных мантий. Никто ни разу ни один документ не показал. Даже удостоверение этого так называемого судьи. А почему они не показывают? А потому что их сразу можно на лжи поймать. Потому mm -hmm. что они называются фамилией, именем и отчеством. И еще говорят, что они должностные лица. Я ж почему вот на втором заседании, в конце второго заседания, подошел к королю Елене Петровне, она в черной мантии была еще, я, я спрашиваю. Слушайте, я говорю, вот вы представились должностным лицом, а по факту я перед собой вижу живую женщину. Я могу к вам обращаться, живая женщина, Елена? А говорит нет. А вот если бы она показала документ, я бы тут же ее поймал на слове. Так вы сами себя называете фамилией, именем и отчеством? Так вы лжесвидетельствуете, потому что вы это вот это. Я же вижу, что вы не нет, не фамилия, имя, отчество. Вы живая женщина. Вы говорите, вы дышите. Вы двигаетесь, вы по всем внешним признакам похожи на женщину. А говорите, что вы должностное лицо. Ну и все равно, что вот провожу, чтобы конкретно было ясно. Приходит человек в зеленой мантии и говорит, я елка. Вот я елка. И верьте мне на слово, я елка. Ты говоришь, а покажите, где у вас иголочки там, это, корни там, это. Каким образом вы вообще это? Где у вас эти годовые кольца хотя бы посчитать? <свят> Где у вас кора? А вы, говорите, не предусмотрено законодательством проверять эти документы у елки. Ну, на самом деле-то. Вот я елка, и все, вот вернее, и все. Вот я в зеленой мантии, я елка. Вот, вот, вот, вот, вот это похоже на, это, на какой-то этот. Не просто спектакль, не просто сцену из фантастического этого фильма а вот вот вот вот вот на такой вот фильм похож театр абсурда в общем а он есть театр абсурда а вот такой вопрос есть а вот эти каноны данные которые вот можно рассматривать они как-то соотносятся к конам мироздания или это отдельная тема Коны мироздания, они намного выше, насколько мне известно. И Иконы мироздания, я их не разбирал, но мне кто-то их писал. Что-то они мне там не понравились. Вот эти файлы в основном я взял у Топоркова под его видео. Про генерального исполнителя здесь тоже, вот в этих правах везде написано. То есть вот эти каноны можно использовать против них. Их, их тыкать вот в эти каноны. Потому что, скорее всего, я предполагаю, что они может приняли, может не приняли присягу, но вот эти каноны как-то влияют на них. И они всячески пытаются их соблюсти. Но если они их нарушат, они будут нести прямую ответственность перед отцом. Тут в этом смысл. Ну тогда получается, что среди судей все равно не до конца есть тот состав, который более или менее он понимает. Потому что я как как мне думается, что там половина должностей куплена. Они сами, скорее всего, не осознают, что они творят. Мне кажется, все они знают, прекрасно понимают. И поэтому люди проигрывают свои дела, в которых они участвуют. Именно потому, что судьи их как физлица видят и представляют так же. И отношение к ним такое. Это мои мысли. Как чемодан. Да, как чемодан. А mm? Скажите, пожалуйста, а все-таки они должны судьи показывать свое удостоверение или нет нам? Я так маленько не поняла, этого недопоняла. Ну, по идее, это ни один закон Российской Федерации не предусматривает, чтобы они что-то вообще показывали. Не прописано это нигде. Но некоторые показывают. Но они показывают только тем, кто считает себя физическим лицом, кто не способен их изобличить во лжи. Вот мне ни разу не показывали. А вот тот, кто приходит и говорит, да, да, я гражданин, я физическое лицо, все дела, это покажите удостоверение. Но они ему показывают, на, смотри. Потому что он, скорее всего, поверит в это удостоверение. И поверит, что это судья сидит. Все, спасибо, я поняла. А мне не показывают? Ну, ни в какую. Никак. Ну, поговорите кто-нибудь, я пока поищу вот этот канон. У кого-то есть вопросы? Да он занят, зачем ему вопросы задавать? Нет, ну, между собой хотя бы кто-то кому-то. Нет, так мне задавайте вопрос, я могу параллельно поискать. Почему с буквами, Антон? А с маленькой буквы, Антон? Капитус диминутия минимум. Слышали о таком? То есть ограничен в правах минимально, из римского права. Все большими буквами это ограничен максимально в правах свободы, по сути, раб. С большой, первая буква большая, остальные маленькие – это э, гражданин, который имеет право там выбирать. А с маленькими буквами все. Это вообще не ограничен в правах и свободах никак. И плюс э, буква О первая, чтобы вообще уйти от этого, э, от предыдущего имени. То есть имени, которое прописано в свидетельстве о рождении и в паспорте. И плюс смысл меняется, образ меняется, все меняется. То есть изначально заглавных не было, получается, когда появились документы, появились заглавные. Не знаю этого. Ну смотрите, как как делается это? Вот в разговоре вы произносите, что это в разговоре вы используете большие и маленькие буквы. Как-то это слышно, что у вас вот эта определенная буква или определенное слово произнесено большими буквами? Нет такого. Ну, то есть речь Большой. она течет именно да. а, это, просто буквами, правильно? Ну, не да. большими, не маленькими, а просто буквами. А когда это, вот как, как применять большие буквы, когда пытаются этот, слова перевести в текст? Если маленькими написано, то получается человек просто разговаривает. А если капслоком написано, то человек что-то орет. Логично? Логично. Ну вот орет раздраженный, и это, вон, СССР силов в единстве, вон написано капслоком. То есть он это, большими буквами, очень громко говорит об этом, можно так сказать, если в речь перевести. СССР можно с маленькой буквы написать на данном уже этапе развития, а вот сила в единстве, я буду как бы еще на этом останавливаться. Второй вопрос есть у меня. Все мы, допустим, так или иначе сталкиваемся с людьми и кому-то пытаемся что-то рассказать, чтобы пробудить человека. У тебя есть такое? Ты только помогаешь тем, кто обращается, или сталкиваешься с людьми и пытаешься что-то рассказать? Как ты вот себя в этом смысле ведешь? Вопрос не ясен. Допустим, еду в такси, человеку рассказываю, на какой-нибудь теме разговор начинается, я рассказываю человеку, понимаю, что он не знает ничего, и пытаюсь его пробудить, разбудить, говорить ему, что происходит у нас в стране, примерно. А, ясно, ясно. Ты, короче, нарушаешь кон неведение. Ага. Ты его спросил, прежде чем ему разъяснять это. Он вообще хочет об этом знать? Да, да, да, да, да. То есть именно спрашиваю, да. Иной раз я спрашиваю, уже приехал. Я спрашиваю, рассказать нет. То есть есть такое. Ну вот, а когда, когда ты спрашиваешь, ты не нарушаешь кон неведения. Ага. А когда да, просто я... так тарахчу, понял. Нет, ты можешь ему рассказывать, это, просто так там свой опыт. Вот только что съездил там, сюда приехал, короче, uh -huh. в черную мантию там, это, с ней так-то поговорил и все такое. А вот и не навязывать ему эту информацию. Если он скажет: харе, ну что, Ну, понятно, ему... это понятно. Вот. А понял, если он заинтересуется, вот тогда он, он проявил свою волю. Вот, я я, я, я спрашиваю, как у тебя это происходит в жизни или нет. Конечно, происходит постоянно. Yes. Мне же звонки поступают, э, э, если человек звонит, я говорю, давай вопросы, задавай вопросы. Uh -huh. Через вопросы тоже проявляется своя воля. Если ты задал вопрос, значит, ты уже хочешь знать ответ на этот вопрос. Логично? Да. Вот мне когда задают вопрос, если ты, человек задал вопрос, то я отвечаю на этот вопрос. До тех пор, пока он мне не задал этот вопрос, я ему не вливаю информацию в уши. Понятно. Иначе буду отвечать за это, потому что это кон неведения называется. Он не хочет знать об этом. Ну, наверное, не хочет. Он же не сказал, что он хочет конкретно. Угу. А раз он не сказал, то, скорее всего, он не хочет. А я ему пытаюсь что-нибудь влить. Соответственно, я нарушаю кон неведения. И за это буду отвечать перед Творцом. Ну, на вопрос-то ответил, Антон. Есть у Дмитрия. Вопрос. Хочу добавить, Вопрос. поэтому когда вы, к вам это, если вы хотите что-то для кого-то донести, разбудить, как говорится, то вы сначала поинтересуетесь, а хочет угу. ли он проснуться. Мне многие прям так и говорят, а мне говорят, все устраивает мне так удобно. Я работаю в Газпроме, у меня зарплата 300 тысяч. Какие там ком коммунальные услуги, какие там это штрафы? О чем ты говоришь? Для меня это копейки. Мне, говорят, все устраивает, я живу шикарно. Я не хочу это все знать, что ты мне тут катаешь. А вы ему вливаете упорно. Будете отвечать. Поэтому прежде, чем что-то вливать в информацию, надо это, чтобы человек сам проявил волю, что я хочу знать. Или вопрос бы задал, а что, а что это такое, а как это? Вот тогда можно ему рассказывать. А до тех пор, ну, это, я говорю, это опасно. Все, Дмитрий. Только сейчас выяснил, что я нарушаю икон невидения постоянно причем. Значит, хороший вопрос задал. Да. Расскажи да. пример, как нарушаешь. Вливает в уши. Да, вливаю. Настя, иди туда, пожалуйста. Вливаю в уши своим родственникам, что надо просыпаться, что нас убивают и так далее. Нету, все дела. Они сопротивляются, кричат, что кто есть, и мы на этом спорим постоянно. Я говорю, да нету, да ни хрена, вот где он, он? не доказан, что он есть, блин. Ах. Я им объясняю, что это чистка душ идет, это естественный процесс Земли, это периодически должно быть так. Но они не понимают. Ну ладно, хрен с ним. Я теперь понял, что я никому ничего не должен вливать в уши. И не буду это делать. Постараюсь больше не нарушать этот кон Неведения. Я просто не знал об этом коне. Благодарю, что Антон сказал об этом. У меня есть видео, кон Неведения" называется. Там тоже мне звонит мужчина и не поймет, говорит, за что, говорит. Он говорит, всех просвещает, ходит по магазинам, рассказывает, что маски не это, и т.д. и т.п. А ему база это, два или там или три штрафа, что ли, врубили. Он говорит, за что? Я ему разъяснил. Ты, говорю, приходишь и начинаешь это, людям вливать информацию, которую они не хотят знать. Они не проявляли свою волю. Они нигде об этом не озвучили, что они хотят что-то узнать от тебя. А ты приходишь и вливаешь им. Ну да. Так она и есть. Я прихожу и вливаю всем подряд. Они, они, не то, что, посмотри, они не то, что сказали. Вот когда тебе придут и скажут, я хочу знать, расскажи мне. Вот это, вот это проявление воли. А есть еще проявление, скажем так, проявление воли незнания. Оно обычно никогда не озвучивается. Вот когда ты начинаешь вливать, редко кто может сказать, да нафиг ты мне это расскажешь, мне это нафиг не надо. Вот это тоже воля, но обычно об этом молчат. Если человек, угу. что ты не хочешь знать, вот, вот, вот, вот ты мне скажи, вот ты хочешь знать, как это, как трупы скрываются, как их обследуют, там, сказала, как их утилизируют. Тебе нужны вот эти знания? Да. Да? Мне все, все интересно. Все интересно. А мне вот неинтересно это. Я вот не хочу об этом знать. И вот если ты мне начнешь это все рассказывать, вот прям сейчас, угу. Я, естественно, это, начну проявлять свою волю и скажу, нет, стоп, я не хочу этого знать, остановись. И вот если ты не остановишься и дальше будешь это э, вливать информацию, ты за это ответишь перед Творцом. И, по, я, и там, вот. я там огребу хорошо, да. А братка обычно сразу прилетает? Ну, обратка, да, прилетает, заметно прилетает. Демья вот рушатся, ответы. расходятся. И а вот оно... что тебе делать в таком случае? Так ты в мысли... Будьте, будь, как говорится, это твой урок. Вот у тебя вот очень хороший урок. Как, как ну, донести это... информацию до родных, если они не хотят слушать? Ну да, хороший вопрос. Как это сделать? А вот создай такую ситуацию, чтобы они сами заинтересовались. А, вон оно что. Но ну, она скоро сама создастся, они потом вспомнят мои слова просто еще. Я просто уже подумал, я, блин, десяти раз говорю, это, что я больше не буду никому ничего ну, рассказывать. Но все же я это делаю, блин. Ну, получай обратно, в чем проблема? Да, ты понимаешь, такая. что ты сам себе хуже делаешь, потому что вот ты их настолько достал, что даже если вдруг их заинтересует эта ситуация, они в первую очередь пойдут не к тебе, потому что ты их уже достал, они начнут в другом месте искать. Ну да, я понял. Блин, интересно. Чего интересно, все элементарно. Чё, Африку, что ли, открыл или что? Для меня, поверь, для меня, Антон, ты Африку открыл сейчас. Ну давай еще Америку откроем, в чем проблема? Давай еще вопрос. Хорошо, еще один вопросик маленький. Вот ты говоришь про паспорт, то что вот большими буквами написаны наши фамилии, имя, отчество, да? Вот, если мне пойти паспорт поменять, я его ушатал настолько, что он, ну, в хламе просто паспорт, ты ну, ты даже через ушатал... микроволновку. Подожди, ушатал настолько, что буквы в, это из больших в маленькие превратились? Не, он меня в микроволновке побывал просто. Больше пяти секунд? Больше пяти секунд, сзади пленочка сгорела. Зря, как, зря. Можно сейчас Зелимхан, можно ли их заставить написать буквы хотя бы, чтобы они были, ну как стандартно заглавные буквы, ну, то есть фамилия, имя, отчество с большой буквой, но не все буквы капслоком. Можно их заставить? Ну не знаю, я это. Многие пытались, но я ни разу не слышал, чтобы у кого-то получилось. А, то есть это бесполезно, не сунут все равно эту хрень, да? Почему Почему бесполезно? Если у тебя есть желание, попробуй. Я Твое вас... желание, оно порождается из души, это запрос твоей души. Если у тебя возникло mm -hmm. такое желание, то это, это как говорится, а твоя душа желает приобрести этот опыт. Mm -hmm. Хорошо. Моя душа вообще желает сжечь вы этот опыт. Честно сказать. Ну, вот так, когда ну... поменяешь буковки, тогда можешь это, с чистой душой делать все, что хочешь. Ну да, да. Ясно. Благодарю тебя за ответы. Потому что если ты сделаешь наоборот, то у тебя буковки не получится поменять. Ну да, я понял. Благодарю за ответы. Зелимхан что-то хотел сказать, спроси. Доброго всем вечера, Антон, добрый вечер. Я хотел вопрос такой, не вопрос. А если я в курс человека ставлю, то будет нарушением кона? То есть я вот пришел и вот в курс поставил, кто я, что я и зачем я, и как со мной вообще могут они отношения и выстраивать. Ты в курс чего поставил? В курс кто ты? Ну да, но я могу таким образом поставить, что выложить все, грубо говоря, там. Ну или часть какой-то тематики, например, выложить, но я-то ставлю в курс этим, что я, например, гражданство у меня советское, что я, например... А, ясно, я... ты, я... понятно. То есть ты, это, как говорится, злоупотребление э, э, представлением скажем так ты вместо того чтобы прийти и сказать привет я живой мужчина хозяин меня антон ты им начинаешь привет я живой хозяин это живой мужчина хозяин меня антон я родился вы С... в ссср и т.д. и т.п. короче а вот божественное право а вот юрисдикция а вот этот э, гпк вот гк mm -hmm. вот и конституция это это и Т.Б. да подожди не перебывай я же еще не представился да да да да да ну, а тебя кто-то попросил вот так представляться? Ну, сразу расставить точки на ды, чтобы они не имели возможности. Ты мне скажи, у буквы И сколько точек? Две. Ну, смотря опять какая И. У и две. Ну, давай, давай так, максимум две, да? Ну да. То есть вот отсюда выражение, в двух словах, скажи кто ты? блин, так интересно. А ты начинаешь вот этот пулемет Гатлинга завел свой, да, и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-тай. бесконечными патронами. Ну, под эту дудочку что-то можно чуть-чуть заложить. Будет нарушением вот этого укола, не Ну, попробуй, что я тебе могу сказать. Потом не удивляйся, если обратка от Творца прилетит. В таком же виде. Когда тебя это, не знаю, в камеру это посадят и начнут... У КРФ статья 1. У КРФ статья 2, У КРФ статья 3, У КРФ статья 4. И так будешь слушать, пока это уши не завянут. Ясно? Ну как-то, да. Понял, благодарю. Хитро, конечно, но опасно. <соценно> <соценно> вот еще хотел, так, вопрос не вопрос такой, как рассуждение, <соценно> что ли. А можно же человека самому спровоцировать на вопрос? Это будет нарушение? Нет. Мне а, так кажется. Ну, я ну, же говорю, ну, создайте ну, такую ситуацию, чтобы человек сам заинтересовался. Да, да, да. Вот я сейчас тоже подумал. Все, вот, я, вот я, вместо того, чтобы теоретически все рассказывать, это, да, я прекрасно понимал, что меня это никто слушать не будет, пока я не покажу это все на практике. Я пошел, э, вот говорят, живые в суды не ходят, а я взял и пошел. А, а я взял и без паспорта прошел, а я взял и без документов прошел. А я взял и мимо рамки прошел. Вот захотел, я прям там говорил, я хочу, взял и сделал, вышел засня, и заснял видео еще на, две, на два телефона и показал. И никому информацию в уши не вливал, просто разместил ролик. Так мне такой шквал звонков начался, вот это называется заинтересовать. Создал ситуацию, когда всем стало интересно, а как-то, причем я при этом никого не напрягал. То есть я, вот, создать ситуацию нужно аккуратно, так, чтобы никого не напрягать. Не надо там э, это подходить к родным и близким и говорить, слушай, ну я же много знаю, ну задай вопрос какой-нибудь. Ну, ты когда мне вопросы начнешь задавать? Вот так тоже сделать не надо. Это понятно, чтобы это как будто от него самого исходило, это мы можем так захитрить. Да не как будто, а на самом деле надо так сделать, чтобы он на самом деле заинтересовался. Потому что если не вы будете хитрить опять вот это вот, как будто создавать, вы поймите, вы себя можете обмануть, род... своего родного человека можете обмануть, чужого человека можете обмануть. Но творца-то вы никогда не обманете. Он-то все видит. Он рано или да, поздно разберется, кто где кого это обхитрил и нарушил либо чую, либо волю. Он все прекрасно видит. И чем больше вы хитрите, тем больше вы сами себя это, это, обманываете. Валю, благодарю. Вопрос можно? Слушаю. Антон, будьте добры, скажите, пожалуйста, а вот на каком основании вы тогда маску в суд одели? Вот мне это вот, вы знаете, все хорошо, все понравилось. А вот маска сразу смутила. <свят> Объяснение А хотелось. вот теперь скажи мне: у меня бы получилось это видео, если бы я прям на самом входе сказал: все, я маску не одену, ни в коем случае. И если бы я не одел маску, у меня получилось такое видео? Ну, а законодательство даже не запрещает без маски входить. Нет, ты на вопрос не отвечаешь. На вопрос ответь. Вот если бы я начал вот это вот все поднимать, вопрос законодательства, полицию вызывать там, спорить, как говорится, конфликтовать. Нет, это даже не значит, кто конфликтовать. А зачем конфликтовать? Да потому что они сами всегда провоцируют на конфликт. У них задача спровоцировать на конфликт, вызвать полицию и увести и оформить по 20.6.1, а то и 19.3. Ну, 19.3 это уже то, что вы документы там им типа от того, что не предоставили, не предоставили Нет, да? незаконное, это невыполнение это, законных подчинение, требований сотрудника не подчинение полиции. Неподчинение законным требованиям. Да, да, да. Ну и что? Ну, <laughs> да, так вот в том-то дело, они же незаконные эти требования по отношению массы. Ты мне это рассказываешь? Ты им иди попробуй Нет. расскажи. Ну, пробуем, пробуем. Ну, доказываем. так, и я, так а я, ты что думаешь, не пробовал, что ли? У меня больше восьми задержаний. Я в камерах сколько отбывал-то? Ни разу не сопротивлялся, ни разу ни, никого не тронул, ни разу не сматерился. Восемь раз в камере был. За что? Нет, ну, мы вчера даже в камеру не попали, собственно, сыном в магазине. Просто нас не обслужили, но вызвали наряд на Росгвардии. И мы потребовали от них протокол задержания. Вот. Ну и в итоге они там прирекались, прирекались, там проедем те с нами в отделение. И на каком основании? Вы меня за какие-то правонарушения здесь задерживаете? Сначала говорят, нет, не задерживай. тогда мы пошли. Нет, нет, остановитесь, остановитесь. Я говорю, вот зачем мне за руках дергаете? Нет. Если задерживаете, давайте составляйте протокол. У нас нет полномочий, это Росгвардия была, у нас нет полномочий за, составлять протокол. Я, значит, у вас нет полномочий задерживать меня. В таком случае, говорит, извините. И вы знаете, самое интересное, что они там с кем-то созвонились и сказали, давайте, говорит, мы с вами этот конфликт урегулируем. И типа мы провели с вами беседу. Я вы со мной беседу провели, либо я с вами провела беседу. Повернулись и пошли, сын. Ирина, смотри, отвечай на твой вопрос, почему я маску надел. Я ее, во-первых, против своей воли надел, я это озвучил, под Понятно. принуждением, под вашу ответственность. А, Во-вторых, я прекрасно... А, то есть сознавал, это, было, это было до этого, да, когда это, вы заявляли об этом? А ты что, видео я не, не слыш... видела? Я не слышала этого. Переслушай. Да. Всегда, Ладно. прежде чем надеть, и причем я не маску одеваю, я вот свою вот эту балаклаву которую я обычно там в пейнтболе или на горных лыжах одеваю, когда катаюсь, uh -huh. она не затрудняет дыхание, мне легко в ней дышать. Это не маска ну, это, медицинская. Это просто, да, это как, как символ просто, да, раз они заставляют прикрыть. Я тоже вчера говорила, давайте вы меня обслужите, у меня вот салфетка есть, да, указ даже, даже вашего губернатора не запрещает мне пользоваться текстильным любым материалом. В данном случае я достала салфетку, говорю, пожалуйста, обслужите меня. Нет, продавцы не обслужили, нажали на, эту, на, на кнопку, на тревожную. Ну, В общем, народ безграмотный, естественно, все боятся 30-тысячного штрафа, что их там оштрафуют, у них зарплаты, семьи и так далее. А, я, а вы мне без куска хлеба оставляете. Я зашла в магазин, говорю, да, понимаете, вы нарушили мои права. Поэтому, думаю, может быть, <с> вот и, и хочется с ними посудиться по этому поводу, да, осудить то, что они нарушили мои права. И в то же время, вот мы же все-таки работаем. И вот, вот на это время тоже, вы, сами, вы же с нами сами знаете, сколько на это тратится времени. Я на вопрос не могу ответить на твой. По поводу э, маски что вы маску не Да. Не... а теперь главный ответ почему я надел эту маску под принуждением не маску а вот эту свою балаклаву под, ну, балаклаву, принуждением, да. под угу. их ответственность потому что я прекрасно я, усл... усл... я услышал я услышала меня в ответ удовлетворил спасибо ты услышала но не дослушала нет, я дослушалась, сказала, чтобы я пересмотрела. Ну, хорошо, это да, видео. Ты, если дослушала, тогда все. Я будем считать, что я на твой этот, вопрос ответил. Все. Да, ответил. услышал. Дальше можно я скажу. Вот? Да. Вот не, не, не надо меня там это ни вставлять, ни поправлять, не это. Ничего. Я, я просто хочу высказаться. Во, отлично. Так, смотри. Самое главное, почему я ее надел? Потому что я прекрасно осознавал, если я сейчас начну это, это, отставить свои права и свободы, как живого мужчины и т.д. и т.п., они могут, э, во-первых, использовать статью 17.3, это судебных приставов КАП э, тоже невыполнение не, не законных требований судебных приставов. Потом могут полицию вызвать 19.3, потом могут э, еще полицию вызвать это 20.6.1 и т.д. и т.п. И, и, и на заседании я не попаду. Я прекрасно это осознавал. Я это давно уже, и все эти риски заранее оценил. Я для себя сделал вывод, что мне лучше надеть вот эту балаклаву под принуждением, под, под их ответственность, чем пропустить это заседание. Потому что засед... вот те видеоматериалы, которые заснял на самом заседании, они сотни раз важнее, чем вот эта балаклава, одетая на тебя. сотни раз. Вот если бы я, как говорится, зацепился за эту балаклаву и маски и т.д. и т.п. Я бы никогда эти видеокадры не получил. С король Еленой Петровны. А можно еще вопрос тогда? А в судебном заседании можно было эту маску снять? Можно, я снимал. Пересмотри видео. Ну, там просто на видео там не всегда тебя видно. Ну, в конце-то там видно, что я без маски стою и пальцем ей показываю. Ну да, когда уже, когда уже да, там это я видела. Ну вот. Чего вы докопались до этой маски? Ну что, никто никогда не это... Я знаю, потому что я тоже слышала в комментариях, видела это, и под видео, что многие задаются этим вопросом. Ну, это сам да, а не договоренность это какая-то была. это сам-да. То, то есть люди тоже, тоже уже начинают головой там, в голове что-то своей крутить-то. Поэтому возникают такие вопросы, что вроде как маска, это у нас сейчас как показатель Раба. Да, да, да. Показатели человека и раба, да, поэтому. Ну вот типа это... рот нам затыкает, да? Ну, да? Да, да. На мордник. Ну ты знаешь, я вот и с этой, как говорится, из балаклавы так могу разговаривать, что мы, это. Да, это мало понятно. Не это, да, это понятно. Я с салфеткой тоже могу хорошо разговаривать, один на один даже. Ну, ты поняла главный ответ, что да, я мог а это по... все пойти на принцип и отстоять это все, но я бы никогда не достиг той цели, которую я хотел достичь, не достиг. Все понятно, и статью 17 я поняла, судебный пристав 19. Да, там ты еще много чего могут при, пришить, там же мне же один раз это хулиганство пришили в том же мировом суде, якобы суде. Я там ничего не делал, просто на видео снимал. Мне, мне пришили, что я якобы руками махал и матерился. Хулиганка 20.1, это мелкое хулиганство. 10, 5 там, или 7 суток дали. Ни за что. Это опыт. Так в том-то и дело, что опыт. Я-то это все прошел, прошел, а вы считаете, что э, лучше отсидеть 7 суток и на, напрячь половину страны, чтобы тебя оттуда вытаскивали, да, всех родных и близких. Вместо того, чтобы. Да нет, я так не считаю. Я так а? не считаю, потому что у нас таких осознанных, как ты, по пальцам одной, на пальцах одной руки, наверное, можно пересчитать. Поэтому и слушаем тебя. И хотелось бы вопросы, на вопросы услышать ответы. Я услышала сейчас. Благодарствую. А, Антон, извини, пожалуйста, вот мой сын Антон тоже присутствует сейчас. Просит тоже вопрос задать. Ну, задавай, в чем проблема? Антон, приветствую. Э -э вот исходя из твоих слов, ты там ссылался на статьи э законодательства РФ, э -э исходя из этого я так понимаю, что ты их э принимаешь, да, и, ну вот э законы РФ, но в, ну, как среди народа есть версия, что они априори нелегитимны, да, так как у нас э преступная власть, ну и все дела ты понимаешь о чем. Я. То есть, э -э и, ну вот у нас тем более сейчас э достаточно дел судебных. Вот э, приведение этих дел с э, судом, так называемым, на, на что нам ориентироваться вообще, на какие законы логичнее ориентироваться, либо на коны вообще изначально, либо на законы РФ, либо на законы СССР, ну, советского времени. Говорят, что еще есть Конституция 1936 года до сих пор действует, и до сих пор именно она действующая, именно она единственная, да, а все остальные это только проекты. И как доказательство, даже это в, в уставе ООН прописано. И не отменено ничего. Ну вот, все, благодарю. Значит, во-первых, нигде никогда я не говорил, что признаю законы РФ. Не-не-не, я просто э, это вот ты, ты когда наверное, начинал объяснять, Ссылка. ты да, ты ссылался, то что они тебя могут, например, э, там как, задержать по статье 19.3. Но это же это же российское законодательство. Да, совершенно верно. Но а, они они считают, что они граждане РФ. Они считают, что Конституция РФ действует. Они считают, что РФ – это государство. Они давали присягу. Ну так они, и, они, они, они должны свои... и согласны работать по преступным законам своим. А мы-то не, не, не согласны, по идее. Антон, да слушай, пожалуйста, я понял, так. что ты хочешь сказать. Дай угу. мне ответить на вопрос. Хорошо. Они это все признают. Они при, при, это, принимали присягу. Они носят погоны. Они обязаны исполнять это все. Поэтому я постоянно их внимание обращая на то, чтобы они исполняли свои же законы, которые они не просто сказали «да, я буду исполнять», они дали клятву, причем письменную многие из них, что они подписались. А я-то такой подписки не давал, я никогда такого не говорил, что я обязан это исполнять. Никогда, нигде. А, а почему я ссылаюсь на их законы, так я же ссылаюсь на, на те законы, которые они э, обязаны исполнять. Ну это, грубо говоря, вот Вторая мировая война, считай, что я вот советский партизан, я там сходил в тыл и это, взял какой-то устав э, в, этом, фашистской Германии. И потом, когда мне немец попадается, я ему говорю, вот смотри, а вот же по, по уставу твоему же, ты должен делать то-то, то-то. Я что, получается, признаю вот этот фашистский устав, что ли? Я что, давал присягу исполнять его, что ли? Где логика? Почему, почему меня все время спрашивают? Ты, ты почему на, на законы РФ ссылаешься? Да потому что я их призываю их ниже клятвы исполнять. исполнять. Это они давали клятву исполнять это все. А я-то не давал. А когда я говорю да. вот про эти там, статьи, что мне могли там грозить вот эти статьи, это я все оцениваю риски. Это они могут на меня навесить незаконно совершенно. Но я все равно это оцениваю. И заранее думаю, чем может развить, как может развиться ситуация, чтобы в нее не попасть. Вот и все. Хорошо, я это понимаю. Это, это когда ты призываешь их к ответственности согласно их же законам. Но когда в случае, если я хочу себя защитить, я на что должен ссылаться? Да на все, что угодно. Ты даже не в законах... Реф... В том числе, да? Даже в законах РФ написано, что защищать себя можно любым способом, не запрещенным законодательством. Ну и при этом в Конституции даже РФ говорится о правах и свободах человека и гражданина. Даже в проекте. Не, ну вы... Я могу показать этот, как говорится, так, такую речь, такой разговор, что ни разу не сошлюсь ни на один закон и все равно отстаю свои права. Я могу так. Угу. Но это будет очень трудно, потому что... Те, кто в погонах, они понимают только законы РФ. Мы они они же только их mm -hmm. знают. Они же не mm -hmm. знают, что такое римское право, что такое э, федуциарное право, божественное, каноническое и т.д. Они же не знают этого ничего. Как с ними Нет, разговаривать? Они даже своих законов не знают. Так тем более. Они чуть-чуть знают законы РФ. Вот я с ними на их же языке и разговариваю, что согласно вашим же законам то-то, то-то. Ну, приходит тебе китаец, ты что, с ним будешь по-русски разговаривать? Он понятия не имеет, что такое русский язык. Вот надо немножко китайский язык изучить, чтобы ему что-то донести. А зачем? Как зачем? Чтобы понимание было, чтобы ну, ясность понятно. была. Да нет, я говорю, китайский А может, чтобы ему китайцы. русский надо изучить? Ну ему, и его, конечно, начинаешь учить. И фидуциарному, и римскому, и морскому праву. У меня же как было, меня первый раз задержали, там вообще жесткое задержание было, прямо в отделе полиции. Головой в пол воткнули, подняли кверх тормашками и головой в пол воткнули, как ракету, Шею повредили. Наручники надели, ногу заломали, и в, этот, в обезьянник, и я всю ночь, сидя на, этом, на бетонном полу, это, ночевал. Вот это первое задержание. Второй это раз... Это все Антоны через это прошли, да? Ну, не надо, не надо обобщать. Не надо ассоциализировать. У меня было такое же дело, Ну, дайте договорить-то. Смотри, да я это понятно, что было. Я говорю, какая реакция это? Развитие событий. Второе задержание уже этот. никто физическую силу не применял. В обезьянник не садили. Я был это, в держурке находился. И в туалет уже выпускали, и попить, и все нормально было. Но это так еще, с опаской разговаривали. А в третий раз уже никто не бил, и в, этот, в обезьянник не садили. А заходят эти участковые, и это пересменка у них. И я не помню, кто там был, но он так заходит сразу. О, Булгаков, пошли пообщаемся. Есть разница. Вот, вот это вот говорит о том, что я немножко китайский изучил, а он немножко русский изучил. И мы начали это по-другому взаимодействовать. А когда вы ему, он, он, он ну, натуральный китайец, вы ему по-русски? Или он вам по-китайски, -по а, а вы ему, нет, я не признаю китайский, только по-русски? Ну, какое тут взаимодействие может быть? Ответил на вопрос? Ну, в принципе, да. Ну, и, и еще вот, вот уточнить, если если уж так, если основываться на их язык, да так, так сказать, на законы РФ, можно ли при этом ссылаться на, на советские законы? То есть они их, ну, вот даже для, для, когда они, там, судьи, например, читают, там, э, вот, всякие документы от нас, да, они вот в голове это держат, что мы действительно на, на нужные законы ссылаемся. Либо для них это туфта, и для них важнее всего вот законы РФ, которые действуют сейчас, на которые они именно опираются. Меня не слышно? Да нет, я слышал. Я думаю. Ты а? же задумался. Я тихо думаю. Это почти не слышно. Ну, ну, ну. ну как можно ответить? Ну, то, что они... Вот смотри, давай так, логически думать. Если взять конкретно черную мантию, да, то черные мантии, по идее, все давали тоже клятву ступая в ряды, там, ля, ля все такое, есть у них вот этот образец клятвы, хотя никто никогда не видел ни под видео, ни публично, как они это все произносят. Но текст прописан, то есть они, по идее, должны давать клятву и присягу. Соответственно, там в этой присяге сказано, что обязаны соблюдать там законы Российской Федерации, Конституции и все такое. Соответственно, их, вот им можно, как говорится, вот тыкать в нос вот этими законами. Вот, ты же давал клятву, вот, соблюдай. А вот теперь вопрос: Он клятву СССР приносил, когда вступал в должность? Раньше, позже, там, или при рождении, или до это, назначения, или даже, допустим, он там где-то в армии служил, допустим, вот мужчина, да, в черной мантии одел. Раньше он в эту, допустим, служил в армии СССР, Ну, естественно, они там присягу дают, да? Причем смертельно опасные, что это? 64-я статья растерянная, все такое. Угу. А потом вдруг пришел пришла РФ, так называемая, и он это, одел черную мантию, и, и это, принял присягу РФ-оскую. Вот тут можно его и там, и тут ловить, и законы СССР применять, и это и РФ-осские. Но опять же, к нему постоянно его тыкая в этот, что ты же, ты же давал клятву. Перед Творцом будешь отвечать, сам перед собой будешь отвечать, потому что ты сказал дважды клянусь. Сам себя прокляну И рано или поздно это проклятие к тебе вернется, когда созреет. Ну вот так. А если он не давал эту клятву, ну смысл его тыкать в эти... Это все равно, чтобы подойти к тебе и сказать, слышь, ты, это, мы тут... Там кто-то придумал какой-то закон, ты давай соблюдай его. А ты ему, конечно, скажешь, а слушай, а я что, клятву давал, что ли? Или, или расписался где-то? Где, покажи, что я что-то обязан это соблюдать. Я своей воли не выражал. Я не соглашался добровольно это все исполнять. Где это написано? Нигде. Тогда в чем претензия? Ответил на вопрос. Письм... Да, это да, это, это сказано все. в письме uh -huh. Ельцина, что РФ uh -huh. является правопродолжателем. Правопродолжателем. Но только э, учили судьи ли, э, пользоваться этим правом? Хорошо, слушайте. Так, продолжателем, оно является продолжать. Вот с этим нет, мы там, правопродолжением. Нет, там, там, там правопродолжателем сказано, Володя. Правоприемник? Как нет, там Там разные же вещи. Там было правопродолжателем. Угу. Там просто продолжатель. А, продолжатель. Да. А, ну хвост стал длиннее, и что? Ну хвост стал длиннее у одного. Существа или зверя, там так сказать, да? Это же по, по сути это одно целое, оно же никак не изменилось. Значит, и законы те же должны быть. Оно немножко просто переродилось. Нет, нет, потому что клятва дается отдельно. Отдельно СССР, отдельно РФ. Вот ну, я тоже так То есть просто нужно основываться именно вот на клятву их. Да, конечно, на клятву. Вы но... вообще понимаете силу кля... понятно, клятвы понятно, и проклятия? Все ясно ага. теперь. Самая сильная вещь, на что можно ссылаться, это именно клятва под присягой. Почему вот те, кто, допустим, присягнул там это, служ... когда служил в ССР, в войсках СССР и потом принял клятву РФ, его называют изменником Родины. Потому что клятву приносит один раз в жизнь да. родине. А он изменил этой клятве. Он клятва-преступник. Он уже сам себя проклял. Причем никто его не, не это. Его, его даже доказывать никто не будет. Потому что смысл клятвы там, вот я же объяснял, вот этот суффикс ся. Сам себя прокляну. Вот они сами себя проклинают. Это само проклятие называется. Помните фильм этот Ночной дозор или этот, Дневной дозор. Там какая воронка закрутилась-то над Москвой? Только из-за того, что за это зрячая сама себя это прокляла. Само проклятие, самое сильное, что может быть. Они, они не могли найти, кто ее проклял. Не могли. Настолько привыкли, что все друг друга проклинают, э, что никто не обращает внимания на то, что все, все, на самом деле все сами себя проклинают. В первую очередь. Потому что когда дают клятву, мало кто соображает, что они, что они говорят вообще. Они же не понимают, что они сами себя проклинают. Еще и на колени встают при этом. Угу. Как-то так. Можно. Они не считают себя клятву преступниками, потому что... Тот, кто давал присягу в советской э, действительности, он э, не переприсягал, как они все говорят, вот это офицеры якобы голубой крови. Они работают по договору, то есть контракт власовской системы. То есть они вторично пятый не договорились. Там тоже. А они не переприсягали, они... я говорю, они не переприсягали. Они подписывали договор на службу Российской Федерации, так же, как с ВАСовым. Они не переприсягали, они освобождали Родину вместе с Гитлером. То есть тоже через договор, через контракт. Mm -hmm. То есть вот mm -hmm. где mm -hmm. собака порылась. В ходу даже вот изречения есть у многих, по тебе 64 й УК плачет, ну, кого там, РСФСР или СССР, ну, то вот есть ко всем вот изменникам Родины. А по получается вот так, ну, вот, исходя из нашего разговора, то, что э, к большинству, ну там к тем же чиновникам, депутатам, она вообще никак не относится. Правильно же, да? Потому что они к этому не давали. Да. Ну, во-первых, у, у депутатов перед законом РФ. Вы, смотря как вы хотите привлечь их к ответственности. Если по законам, то у депутатов, так называемых, да. там у них иммунитет, да, какой-то есть, неприкосновенность, ага. все дела. А, и я не вижу смысла вообще ссылаться на их же законы. Это вот эти УК, там, это расстрельная статья. Потому что законы это все равно ниже над конами. А еще выше, божественные.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 Антон, а то, что они считают себя там избранными, народами и так далее, вот они же совсем вроде как по другим законам живут, не так как мы, или это чушь, для нас просто придумано? Неясен вопрос, еще раз. Ну, как это правильно сказать? Ну вот то, что они, они считают себя народом Богоизбранным, а нас скотами, да, гоями и так далее. И все, что у них там они плохое делают, это у них там, ну, в их определенных изданиях написано, да, в той же Торе, Тане и так далее, и так далее. То есть они считают, что они все делают правильно, по своим вот законам, там, конам, не знаю, как они там считают. То, что ты, например, им предъявишь, ну, то, что вот свой кон им вообще как-то по сути фиолетово, потому что вы, якобы они живут по своему кону, а не по твоему. Или я не прав? Ага. Мне не нравится, что ты переключился на, этот, на определенную нацию, я так понял. Это неправильно. Ну, это вообще неправильно. Ну, исходя это... из того, что кто там сидит, я делаю такие выводы, и я много раз в этом убедился. Я тебе рассказывал про должностных лиц. Mm -hmm. Без нации, без, без места рождения, без страны рождения, без места пребывания. То есть абстракция, должностное лицо. Я с каждым должностным лицом так разговариваю. Мне не важно, какая у него нация, какая... Какой, какой у него полов, это, половая принадлежность, ориентация и все остальное. Мне это совершенно не важно. Дал клятву, взял на себя обязанность. Будь добрый, исполняй. Иначе сам себя проклянешь и будешь отвечать перед Творцом. Угу. А, а уходить нет. туда, в самый низ, на, вот на, этой, на, на эти национальности, половые признаки, и т.д., и т.п., это, это слишком низко. Я наоборот, наверху выхожу. Нет, нет, нет, я только один признак э, учитываю. Я а зачем ты этот вопрос поднимаешь? Ты же знаешь, что это очень острый вопрос. И рано или поздно, ты можно до того договориться, что сюда это, как тебе сказать, либо к тебе, либо ко мне по сотрудники отдела, и ЭМ могут прийти. Зачем этот вопрос поднимать? Нет, нет, вопрос не поднимается. Просто они же жив... Антон говорит, что они живут по Торе, они живут по Тани, и так далее, это да, по своим тормотам. Вот. и поэтому они-то ведь, для них творец-то ничто, для них создатель что? Свой, свой, там, не знаю, свой бог, грубо говоря, там. Я не знаю, души. что вы мне эти вопросы задаете. Я, не, я Тору не читал, я Библию не читал, я, этот, ни, ни одной Нет, религии я не, я не придерживаюсь. Я просто я ж не знаю. Я, я вообще если, не, если, если не знаю. Я вот я поясняю, вопросы... мне, мне вот эти национальные и религиозные вопросы, они мне не по духу, потому все что я что... не религиозный. И я не националист, я верующий человек, и я верю в единого творца. А ну, что ну, там у них в написано, мне совершенно не волнует. Это их дело. Говори, а Так, народ, извините меня, я сейчас это на 5 минут отлучусь. Ага. Я вот Антону и который, сыну хочу это ответить, может быть, за Антона чуть подсказать. А -а -а. Вот их бог. Не, он не творец, он искусственно созданный бог. Создатель. Для того, а? создатель. Мы его так называем. Он создал их. Их создатель. Ну, пусть так будет. Вообще у него есть имя Сатана, Демон, Амур. Да, вот. да, да. прочие, Люциферы, Все. Как угодно называйте его. Вы поняли. Да, О, да, я говорю. Вот это их бог. Он, он для них Бог, он, они для него Бога избранный народ, но он отношения к Творцу никакого не имеет, вот этот сатана, как и его народ. Живут они по своим там правилам, у вас же в семье тоже, наверное, какие-то свои правила есть, у другой семьи свои правила есть, у третьей свои порядки заведены. Это вот так надо расценивать, они ну, не на общее это одевают. У них есть определенная задача, для чего они Богом были этим своим избранным чтобы нас тренировать. И еще хочу дополнить по маскам. Вот я, как я вижу по маскам. Например, когда в разведку шли, в Великую Отечественную войну, они форму фашистов одевали. Что же они после этого фашистами, что ли, стали? Вы уж так тоже утрированно подходите к этому маску. А если у меня у товарища беда случилась? А я знаю, что без маски они мне бензин не продадут, и я не успею ему довести необходимые лекарства, чтобы он выжил. Нет, я скажу, нет, я не одену маску, да? и вручную буду машину туда толкать до него. ну вы хотя бы до абсурда-то не доводите вот это масочные, постановочные все это. нет, но ну это случай крайней необходимости, это все понятно, логично. Ну, ну, мы мы, мы то поняли. же самое у него было, ему ну, у него была цель достичь, поняли, да, поняли. достичь. ну подождите, давайте по одному. у него была цель достичь определенную, что ему нужно было попасть в суд и получить это видео за. он применил ну подождите секунд, ну, давайте по одному Ири. Нет, ты же И повторяешься, он, он сказал же, мы поняли, он ответил на этот вопрос. Ну так вы дальше продолжаете опять вот теперь про этих, а как эти, а как те, блин. Это уже переключаешься. Это все военно, ведет война, применяйте хитрость, хитрите их. Военная хитрость. На войне все способы хороши. Не стреляет Калашников автомат. А этот американскую винтовку с нее с врага, Блин, Тебе что, кто-то скажет, что ты чё предатель, что ли, там с американской винтовки стреляешь? Применяйте то, что умеете применять. И, ну и в том духе. Короче, благодарю. Услышали тебя тоже. Да, Александр, пожалуйста, повтори для всех тему общения и правила. Наверное, будет правильно сказать не тему, а норму общения. Норму, есть, да, не, да, я неправильно говорю. Да, никого не перебивать. А, ну, в частности, если человек говорит, будь то Антон или любой другой человек, то его нужно выслушать, поймать паузу и задавать дальше, вести диалог. А не так, что балаган вот этот разводится. Ну, это неправильно. Я думаю, все это понимают, но забывают об этом. Да, и руки там ставьте. Руки, да, по возможности, кто это хочет сказать что-то следующем будет говорить я в чате если что пишу там чтобы это лишний раз эфир не занимать, и говорю кто будет говорить чат иногда я все Говори, Антон. по поводу я там когда уходил что-то слышал по поводу что-то куда-то вектор внимания у вас направился не туда по поводу этих скажем так людей которые не, не умеют выговаривать буквы «Р» и других Короче, вот чем больше вы их э, обсуждаете, тем больше вы им внимание уделяете. Чем больше внимания, тем больше энергии. Чем больше энергии, тем больше туда, как говорится, куда энергия, туда и кровь. А кровь это душа. Вот вы туда буквально душу вкладываете. Чем больше вы mm -hmm. их э, обсуждаете, вот эти всякие политические новости, этот это то сказал, тот это сказал, а, то, а тот того на три буквы послал, а этот на четыре буквы послал, ничего себе. А этот на пять, а этот а это что-то на одну всего лишь. И вот чем больше вы туда внимания отправляете, тем больше вы их энергии накачиваете. А потом удивляйтесь, а как они так больше 20 лет у власти находятся? Мы их ругаем, ругаем, ругаем, ругаем. А они все у власти и власти. У меня все по этому вопросу. Можно там, Антон, есть доступ к личным к сообщениям чата. Там много есть письменных вопросов. Кому, ко мне, что ли? Да, это все вопросы к тебе, там по именно по теме канона. Ой. Я прямые эфиры по 5 часов веду, там устал на вопросы отвечать, и тут письменные. Думал, хоть здесь живое а общение. Нет, нет оно живое, но не все люди успевают задать вопрос, поэтому пишут. Ну, бывает так, что потом смысле собьются, а, записывают. Ну, давай, давай, читай. Так, в канонах как-то отражены основы торгового права ЮЦЦ? Ну, скажем наоборот, каноны выше, чем вот эти все коммерческие права а некоторые и ниже. Насколько я понимаю, это, насколько я выяснил, э, вот это торговое право, ЮЦЦ, оно выше, чем любая конституция. Потому что это Международный торговый коммерческий кодекс, Так, на котором основаны ЮПИК записи, в том числе записи фирм Российской Федерации. Основы зашиты в канонах. Поэтому я же не зря говорю, надо каноны в первую очередь изучать, а потом уже все остальное. Так, что из чего вытекает? Вот и говорю. У ЮЦЦЕИ из канонов. Обратите внимание на нумерацию канонов. Там же идет божественное право. Вот даже по нумерации ясно, какой канон за каким следует. На самом верху стоит божественные каноны, божественное право. Потому что там начинается канон номер один. Потом следующее идет естественные это каноны. Естественное право там идут уже с 291 и т.д. и т.п. Соответственно, нумерация, она и говорит, какой канон выше. Так, Вопрос. А4В или эндосаммитная запись как-то регулируется канонами? Возможно, я, я же говорю, я это еще не все изучил. Скорее всего, невозможно, а наверняка там все это прописано. Так, существует мнение, что Вексель может выпустить только юрлицо. Подтверди или опровергни? Ну, это, это предположение сделал Андрей из, из Перми. Канал «Товарищ Сталин 2.0». Ну, не могу не подтвердить, не опровергнуть. Это все проверяется на практике. Каким образом? Попробуйте выпустить свой вексель между двумя живыми, живыми э, людьми и попробуйте его как-то это обналичить, так сказать, или заложить. Вот когда проверите на практике, вот тогда можно опровергнуть либо подтвердить, потому что предпол любые предположения это всего лишь теория, а проверять все на практике. Так, ну по крайней мере в законах РФ только Юрик может выпустить вексель, ну или оформить А4В. Но это в законах РФ. Это не значит, что в канонах не прописано иное. Так, Франко Коллинс, который предположительно создал эти каноны, вроде как в 2016 году присел по двум делам. Правда ли это и какова вообще история создания этих канонов? Не в курсе. Еще три года назад столкнулся с этими канонами, то есть ЮКАДе, так называемое сообщество. Вы не относитесь к ним как это? к стопроцентной истине? Это всего лишь информация для размышления. И я эту информацию проверяю на практике. Вот я там запульнул, тут запульнул, смотрю, ситуация меняется. Значит, что-то из этого работает. На практике стараюсь проверять. А вот эти вот гадалки заниматься, ну, смысла не вижу. Вот обсуждать это можно бесконечно. Вот что большинство и делает. Везде все собирается, в конференциях, в чатах. Везде все это все мусолит, обсуждает, а никто не идет и не на практике не проверяет. Вот Андрей пошел на практике применять сразу же. Узнал, что такое индосамидная надпись, сразу ее написал, склеил там что-то раз этим приставом, раз там иск в суд, раз еще что-то куда-то. Вот он, он мне чем сразу понравился, он практик. Он не, он не просто прочитал не начинает рассказывать, предполагать, размусоливать и вот так вокруг до да около, а он взял и начал сразу действовать, проверять на практике. Так, прошу прокомментировать цитату из «Завета Единого Неба». «Право применения, если возможно». Потому что в пакете Единого Неба написано. Пакет Единого Неба. Интересно, какой он, бумажный или пластиковый? Так, соглашение о включении и расширении возможностей организации. Седьмое. Пусть всем станет известно в прошлом, в настоящем будущем, что это будет зависеть от определения живых форм жизни что уровня объединенных сначала в местном сообществе и духе, затем в провинции, затем в местном обществе, затем в провинции, затем в университете, затем в Союзе и, наконец, во всем мире, чтобы выбрать действительное руководство и управление этими органами, представляющими общего единого неба на Земле в соответствии с настоящим самым священным заветом. Что так много написано-то? Известным как Пакт Та-Та-Та, также известным как Завет единого неба до тех пор, пока это не будет достигнуто, все ключевые должности должны оставаться занятыми членами духовных оккупационных сил так написано вот смотрите чем больше слов тем меньше смысла вот теперь надо смысл уловить вот всего написано. в чем вопрос то как как это принять на практике что ли или что? кто написал вопрос митя здесь можешь прокомментировать да я здесь здравствуйте все привет В чем вопрос-то ну вот короче говоря Применительно как раз вот к МСУ и прочим объединениям. Вот это вот вот этот вот канон, именно седьмое. Ну там понятно, что до него есть шесть, что именно седьмое вот позиционирует вот, некоторое сообщество блогеров, там что-то больше 30 их человек. Они вот именно вот это вот позиционируют для того, чтобы можно было любое объединение людей ну, как бы повысить его статус, и тем самым избавиться от оккупантов. Вот это самое, это выдержка из канонов. Ну, вот из тех же документов, которые ты сегодня представляешь, да? Вот это выдержка оттуда. Ну, может быть, не из самих канонов, а там есть типа преамбула или что-то в этом духе. По-моему, из преамбула. Вот эта штука там прописана. И они говорят, что если вот вы создаете какое-то сообщество, чтобы повысить его статус, мол, типа, надо применять вот эту штуку. Я не совсем понимаю, как это может быть применено. И вообще, честно говоря. Ну, может быть, ты по этому поводу что-то знаешь. Мне все. Нет, ничего не знаю. Надо вдумываться, вчитываться и вообще, про что речь это идет. Вот я не выяснил для себя. Вот так вот. С, с быстрым простением я не уловил суть, что там написано. Поэтому прокомментировать никак не могу. Есть вопрос у кого-то? Да, я написал Антону в чате там по поводу 26 шестого канона. Об этом в НСПЧ постоянно говорят вот, про этот канон, с чем он связан, что он, к чему он вообще понять не могу просто. А, в чате написано. Антон... В чате ну или Дима, если можешь озвучить, озвучь. Сейчас. Антон, я тебя в личку скинул там про этот канон. Сейчас я найду его. Так, вот, вот это уже... все, что вы говорите, пишите, да? Вот это? Пишем. Не знаю. Нет, самое последнее. Вот это после 2021-го, 03 -го, 17 -го. Человеку 3,14. С детства что-то такое. Yeah. Изучайте 26-й канон. А, кодекс... Канонический, 26-й кодекс канонический, что такое? Ну ясно, смотри, тут, тут я даже читать это все не хочу, потому что тут э, вначале идет запугивание. То есть э, общий смысл послания – это ввести в страх. Сразу и дается дата, что осталось буквально там полтора месяца и всему человечеству везде. Это, это, это сразу попытка это, ввести в страх. Страх – это что там у нас за, за страх? Чё, какая третья там, или вторая чакра отвечает? -то, То есть вас, ваши вибрации пытаются опустить на самый низкий уровень, чтобы вы вчитались, вдумались и это, соответственно это, начали опять сюда же в этом направлении направлять свое внимание, энергию, буквально душу вкладывать в страх. Я, я вот такое вообще игнорирую. Я, я не хочу опускаться вот на, этот, на эти уровни вибраций, вот страх себя вгонять. Тем более обсуждать это и разговаривать по этому поводу. Я таких сообщений уже, уже лет 15, наверное, наблюдаю постоянно. Общий смысл их такой. Послезавтра всем капец. Сделай, если вы не сделаете то-то, то то всем будет звездец. Поэтому бегом, в срочном порядке, всем бежать туда, не знаю куда, делать то, не знаю чего. И обязательно это со всеми все обсуждать и, и, это, и всем бояться. Вот смысл этого сообщения. Вы хотите вот это все обсуждать, бояться? Я не хочу и не буду. Все, я ответил. Благодарствую. Благодарю. Ну, как бы, мое подсознание подсказывает мне, что это все фейк. Поэтому я и не, не интересуюсь даже. Я почитал этот канон, каноническую, ну, вот этот именно этот момент. Ни хрена не понял. Ну, значит, она мне нахрен не нужна. Твое подсознание должно было тебе подсказать то же самое, что я тебе подсказал. Если тебя пытаются опустить на уровень страха, то тебе вообще в эту сторону не надо думать. А, а у тебя твое подсознание подумало в этом направлении и сказала тебе, что это фейк. И ты, и, ты, и, и ты вот этот фейк сюда, в, это, в чат пускаешь. Мне вопрос задаешь, тратишь на это время, обсуждаешь, разговариваешь и вот умножай это все, да, вот сколько у нас тут, 9, 10, 11, 12, 13 человек, умножай на 13. Вот время отнято у 13 человек, помноженное на, там, на 3 минуты или там, 5 минут, сколько мы это обсуждаем. Вот столько <говорит> времени было отнято в сторону страха. Ну, попытка была предпринята. Ну, э, я как бы не страх это несу, я просто интересно, вот, удостовериться, правильно мне подсказывает э, моя душа, что это все фуфло. Ну, вот видишь, ты подтвердишь, что это фуфло, и все. Я, я на это не заморачиваюсь. Вот только из-за того, что мы сейчас каноны обсуждаем здесь, я только из-за этого поднял эту тему. А так она скинули мне ее когда-то э, месяц назад, я почитал, думаю, да, фуфло какой-то. И ладно, я дальше живу. Это не фуфло, это информация к размышлению. А вот дальше все от тебя зависит, от твоего разума, куда ты направишь свое внимание. И если ты считаешь, что это фуфло, то почему ты это, это вот здесь вот все напечатал и говоришь об этом до сих пор. Ну, да. А раз, а раз ты об этом говоришь, значит, ты ее закусил, как говорится, вот как, как рыба, да? Закусила наживку, ему солит ее туда-сюда, туда-сюда, клюнуть, не клюнуть. А рыбак-то реагирует, рыбак-то видит, что поплавок дергается. Ну да. Ты, уча, ты участник вот этой рыбалки. Ты, ты стал участником, потому что ты начал мусолить вот эту наживку. Я понял. Ну, я ее как, как начал мусолить, так быстро и отпустил ее. Ну все, вопрос закрыт. Да, вопрос закрыт. Благодарю. Наживка отпущена. Поплавок да, не дергается. Вы, выплюнута наживка, да. Ну все. Рыбак остался благодарю. ни с чем. Благодарствую. Да. Антон, можно вопрос? А, скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу общин? Вот люди сейчас собираются в общину, уходят. По поводу общин у нас сейчас идет конференция в Зуме, и по идее я на ней должен присутствовать. Она уже 38 минут идет. А я, а я с вами тут разговариваю. Вот я думаю, что мне, по идее, надо с вами попрощаться и уйти туда, в ту конференцию, чтобы для всех опять очередное видео интересное заснять, потому что там собрались общинники. Пошли туда, Антон, можно вопрос? Слушай, А вы не могли бы нас тоже пригласить? Меня вот очень интересует эта тема. Ну, сейчас посмотрим, если что. Это... Так, а с кем мы контакт держали-то, я забыл. Кто-то там... меня пригласил сюда. Я, это ОПАПАТА. А, да-да-да, в Телеграме. Добро, и это сейчас я с народом поговорю, если дадут добро, я вам ссылку скину. Пригласим всех. Угу. И, мне тоже, и мне тоже очень интересная информация будет. Я думаю, ОПАПАТА скинет сюда это всем. Угу. хорошо. Или я сам зайду скину. Интересная информация. Да вы прекращайте, народ! Ну, вы, не это... Я понимаю, что всем интересно, но если мы соберем 500 человек и все начнут это балаганить, это, это ничего не получится. Нужно собирать тех людей, которые умеют разговаривать четко, коротко по делу, и вы не волнуйтесь, решить. мы все равно запишем видео, которое будет доступно для всех. Все посмотрите. Нам, нам нужны люди, которые не просто, которым интересен этот вопрос общины. А которые уже что-то создали. Вот меня приглашают, ну, как это, потому что я эту тему поднял. У меня, я многих общинников знаю, я общался с общинниками, я ездил к ним. И у меня тоже есть свой не, не, не этот, небольшой опыт. Поэтому я там участвую. Мы там собираем людей, которые, это, как сказать, уже либо создали общины, либо, либо очень много знают об этом. И, мы, и могут дать это, дельные советы. Вот, Дмитрий Медведев, кто там у тебя? Что за мальчик? Привет! А Антон, думай. меня вот это интересует по поводу общин, с чего начинать и как действовать. Вот поэтому ну, я этот вопрос и задала вам. Вот, то есть вы интересующиеся, а мы не просто интересуемся, мы хотим разработать инструкции, поднять вопросы и найти на них ответы. И эти вопросы и ответы озвучить для всех. Мы, мы не просто интересуемся для себя лично, мы интересуемся в масштабах мира, скажем так. Я в масштабах своего города. Вот. То есть у тебя как бы, ну, такая личная заинтересованность создать общину на, в городе, правильно? А у ну, нас не... Э, задача не просто это создать общины, потому что они у многих уже созданы. Мы хотим показать, как это на практике. Потому что прежде чем создавать и влезать в общину, человек должен иметь представление, что это такое, с чем это едят и какие плюсы и минусы там есть. Вот на эти вопросы мы и хотим ответить. Все, спасибо. Будем ждать видео. Добро. Антон, можно вопрос еще? Слухаю. По поводу живого мужчины. Вот интересно, какие нужны ли вообще какие-то действия предпринимать, чтобы задокументировать себя как живой мужчина? И вообще, возможно ли это в наших условиях? Нужно ли это вообще? Да? Ну, и Я почему задаю этот вопрос? Потому что многие уничтожают паспорта РФ, многие уничтожают свидетельство о рождении советские. Либо там запросы там делают в закции чтобы поднять какие-то истинные документы живого человека. Вот посоветуй, пожалуйста, какие правильные действия в этом случае нужно делать. Чего бы я тебе не посоветовал, решать тебе всегда самому, что делать своими своими документами. Не, не надо меня спрашивать, это, как, как некоторые звонят, говорят, вот скажи мне, что сделать, и я сделаю. Я я, я, говорю, я я тебе не буду говорить, что делать Я тебе расскажу, какие варианты есть И как я сделал А как тебе делать, ты сам решай Вот и все а, а Отвечая на твой вопрос Нужны ли документы живому мужчине ну, Я два с половиной года назад написал Статью небольшую что, К чему стремлюсь лично я Я написал, что я хочу жить вообще без документов Потому что, ну вот если собрать все документы, которые у вас были за всю жизнь, да, вот мне почти 41 год, если собрать все документы, то получится хороший большой пакет, даже два. А если все справки там и т.д. и т.п., там в школу английского ходил, там и туда-сюда, и программисты, и все остальное, то там три пакета выйдет. Вот вы хотите ходить по белому свету с тремя КАМАЗами за вами? Вот едут за вами три КАМАЗа, и все с документами. Я вот так не хочу. Вы где-нибудь видели, чтобы у воробья был документ? Полицейский ловит воробья, говорит, придиви документ. Или у елки. Подходишь к елке, а у нее не просто табличка, а табличка с фотографией в полный рост. Ну или там верхушки да, лица. Или шишки. Вот. Фото каждой шишки, короче, и подписано. Такая-то такая-то шишка, такой-то год рождения, т.д. и т.п. Вы представляете, в каком дурдоме мы живем? Из живых людей сделали это, каждому выдали по документу, и сейчас пытается это еще и чипировать, как, как собак. Вон уже, посмотрите, на улицах все собаки чипированы, с бирками. Я когда первый раз увидел, я минуты две стоял, смотрел на эту собаку. Кто это, что это? Что это за инопланетянин такой сидит? Похож на собаку, а в ухе такая здоровенная желтая бирка. Я смотрю на него, он сидит передо мной, он на меня смотрит, я на него смотрю. Я думаю, блин, это что такое вообще? Это что, скоро люди такие пойдут, что ли? Либо либо бирка в ухо, либо чипы, либо это... А, народа, этот. А? Здесь, добрый вечер всем. Здесь Антон немножко по-другому звучал вопрос. Спрашивают, как можно предпринять какие действия? Человек себя решил тоже живым заявить. И какие действия? Очень много вариантов. Вы можете составить документы свои, можете создать общину, через общину оживиться. Можете через нотариуса удостоверение фактов живых нахождения, там тоже есть разные, почитайте закон о нотариате. Там много документов, которые там и удостоверение тождественности, и факт нахождения в живых. И потом, кроме нотариата, еще есть такая тема почмейстер то есть оживиться через почту. Самому стать патчмейстером и самому себе выдать на основании почтового отправления свой собственный документ. Можно создать организацию МСУ, ТОС, они тоже сами себе могут документы выдавать. Есть еще варианты, вот как Николай Буров создал свое государство, тоже сам себе документы сделал и по ним путешествует. И не просто на этих на самолетах и поездах, но и сквозь границы. Есть еще варианты просто самому себе нарисовать и заверить другими мужчинами и женщинами. Вариантов множество. Я себе за два с половиной года ни одного подобного документа ни разу не делал. Ничего я себе не сделал. И живу спокойно, и нормально. У меня ситуация, как у 99 и 99% так называемых граждан РФ. Есть бумага под названием паспорт, и на н снился, и все остальное. Но я ими стараюсь не пользоваться. А если и пользуюсь, то провожу четкую черту. Вот это паспорт, вот персона. А это я, живой мужчина, хозяин меня. Антон. Вот это не я, а я вот он. Вот и все, я стараюсь действовать живым словом. Если мы все уйдем в вот эту стезю и полностью в нее погрузимся, что один сделал по Хоффману, другой по патчмейстеру, третий по нотариусу, четвертый по общине, пятый по э, еще какому-то, шестой там где-то паспорт ССР получил седьмой, там еще что-то, и вот все они встретились, ну где-то собрались в одном месте, и пришел полицейский. И я они ему раз так все документы одновременно, у него взрыв мозга будет. Это что вообще такое? Это ну, что, в параллельную реальность попало или что, или на другую планету? Как Кинзадза, что ли? Что вообще происходит? Что, что делать? Кого вызывать? ОМОН, гвардию, это э, этот, спецназ или все вместе сразу одновременно, вместе с белыми халатами? Что делать-то? А когда все пришли и все без документов, и все говорят, мы живые мужчины и женщины, ты что, не видишь, что ли? Вот он я, вот, смотри, вот, вот тело, вот, вот борода, вот, видишь, вот кадык, я мужчина, вот борода, вот усы. Я мужчина, я, видишь, я живой, я говорю, я двигаюсь, все, мне, зачем мне какие документы? И каждый будет А тогда... кто у тебя тут Митя хочет спросить какой-то вопрос. Кто? Митя? Написано Митя. Давайте, слушаю. Ну, я не столько вопрос, я хотел тебе рассказать, чтобы ты подготовился к своим вот этим общинникам. Такая информация, в прошлом году общину в Краснодаре снесли трактором и все дела, кучу домов, людей на улицу, а они последние туда вложили, ну, и всем как бы пофигу. Я, Ну, это я переписываюсь с одним другом. Я спрашиваю, еврейскую общину? Да не может быть. Он говорит, русскую, еврейскую в ЕАО снесли зимой в минус 30. Видимо, имеется в виду прошлый год. И в Биробиджане, например, вообще беспределит. И деревнями сносят. Торы строят. Я, правда, не знаю. Я думал, что Торы – это вообще-то книжка какая-то. Они там, оказывается, еще их и строят. Вот. И причем вот это про Краснодарскую которую общину. У нее там все суставом, там Все было как положено. Но вот мой этот собеседник, он считает, что это все работать не будет. Покуда у нас у власти сидят хазары, она так это называет, мол, типа, даже обычные еврейские общины работать не будут. Вот такая информация. Возможно. Вот эти варианты, это, вопросы тоже будем поднимать. Поэтому, видите, я и не хочу приглашать людей и это, заранее, как говорится, обнадеживать, что это все работает. Я хочу док докопаться... Не просто до того, как это создается, а я хочу собрать людей, которые уже прошли все это. Вот я хочу вот там видеть, вот в этом чате, там конференции, именно тех людей, которые были вот и в Краснодаре, кого сносили, и тех, кого до сих пор кошмарит. И мне звонили люди из других городов, которых тоже кошмарит. Они пытались там землю себе, это, это как говорится, взять в пользование. Их сейчас и начинает кошмарить. Вот я хочу вот эти все вопросы поднять. Стоит ли вообще туда залазить, если все равно в итоге все отнимут и снесут? Но вы не забывайте, что ТОРа подписали уже. Это у нас территория, которая у нас под развитие отдана на 79 лет. Так что если посчитать, что ваша территория под этот ТОР подходит, вас там и снесут. Им будет абсолютно до звезды. Есть у вас общинники, дома у вас там построены. Был ли какой-то договор на землю, есть ли у вас устав, есть ли у вас там живые или какие, к сожалению. А вообще <свист> было видео, видео <свист> в интернете было о сносе общины? Лично я с общинниками не то общаюсь. Сейчас могу даже объяснить из-за чего. Потому что в основном все приезжают, говорят, мы делаем общины. То есть приезжают куда-то на выходные, там в лес, отдохнули, сели на свои джипчики и разъехались в город. Вот таких общин я уже, наверное, штук шесть нашла. А так, чтобы жить начали, ничего не получится. Да должны осознанно приходить семьями. А не так, один прибежал, другой прибежал. А еще, если хуже, там, когда женщина начинает головой вертеть во все стороны, вот это, значит, жопа будет. Ну, я разные общины видел. Ну, и у нас тут в Сургуте хотят общину создать. Но я говорю, народ, вы просто еще не созрели. Чтобы жить в общине, нужно полностью не зависеть от системы. Ну, хотя бы по максимуму. Вот я не работаю 7 лет и не, и не собираюсь. Антон, вот могу как раз по вашим сургутским еще интереснее сказать. там. То есть у вас ХМАО, да, по-моему, идет. Антон Мансийский, да -да -да. ног. -ан а, ребятки там собираются вообще уходить, ну, но они идут сначала через военную подготовку. У них там, блин, практически партизаны такие местные. Вот на напомню, серьезе их сейчас скажу, наверное, ну... По последним моим данным, где-то около 80 человек. То есть это именно семьи, то есть 80 семей с детьми, с женами, с мужьями, то есть все нормально. Вот они такие там у вас, есть и такие товарищи. Кстати, на контакт очень плохо идут. Они почему-то решили, если что-то случится, оружием запаслись, и сейчас прям в любой момент канает. В Краснодаре то же самое. То есть они занимаются общественной деятельностью, но с другой стороны подготавливаются чуть ли не на случай атомной войны. Это вот по общинникам. Ну, я тебе скажу, это занимаются не только общинники. Такие настроения по, по всему миру. Ну, я знаю прекрасно. В Америке вообще бункеры строят. В России эти сторожки, эти, как их, схроны делают. Как мне рассказывать? Это не только, такие настроения не только среди общественников и общинников. Я даже слышал, что такие настроения существуют среди этих высокопоставленных сотрудников и Следственного комитета, и прокуратуры. Я слышал вот по слухам, да, что верхушки вот этих вот органов, они тоже об этом думают. На случай чего, насколько мне известно, по, по слухам, что у кого-то там, где-то там, короче, сделано около 10 схронов, каждый из которых это, размером с три КАМАЗа. То есть 30 Камазов где-то в лесу зарыли. Все готовятся И все, и все не знают к чему. Да-да-да-да. Это вот из раздела это. Куда мысль, туда энергия. Вот страхи. Понимаете, понимаете, как это? Фильм начало смотрели, закинули идею. Человек ее скушал. Эту идею накрутил. Ага. А потоп, апокалипсис. Короче, этот китайцы там, еще что-то там, американцы. Uh, этот Потоп, морозы и все дела Надо схроны делать, камазы, продукты И все остальное Вот представляешь, сколько он энергии туда направил А ты говоришь 80 семей Это вот 80 семей вот, uh, в том направлении сейчас думает. Вместо того, чтобы здесь на местах Что-то делать, что-то помогать друг другу Где Буз? эти 80 семей были Когда мы выходили, вот последний раз это, Против концессии выступали Кто-то из них был На, на, это, на так называемом митинге но они пока что у меня на связь не выходили, наверное, с месяца уже. Да я уверен, что хмау-то маленький, наверняка это, с кем-то из них мы знакомы. Но открыто, конечно, об этом никто не говорит. Но факт в том, что когда я это, кинул предложение, да, народ, кто может, приходите. Был мороз, но не сильный, минус 25 что ли. Не такой сильный мороз для Сургута. У нас сейчас минус, минус 45 на улице. А в минус 25, я на, это, кинул сообщение по чатам, из 60 человек пошел только я один. Это что, а, а, а общинный строй мышления? Я, я, вот, я не знаю, как вот жить в такой общине, когда ты кида кидаешь клич и говоришь, что это кажется, касается всех и каждого. Когда городские тепловые сети хотят отдать в частные руки, и тарифы на тепло вырастут в 3-4 раза. И 60 человек приходит только один. Это общинный строй мышления? Вот я, я хочу создать общину. Но ну, ну, как? Антон, я так думаю, что в городе просто нереально создать, в любом, даже в Сургуте, в Красноярске, нереально создать общину. Реально. Община, община должна строить, создаваться на земле. Реально. Я вот с, тем, с теми, с кем общаюсь, я с ними общаюсь с точки зрения общины. То есть я, я, ко мне приходит народ, но ну, ну, у меня есть чем поделиться, я, я делюсь. У тебя там телефон сломался, на мой телефон. Я им все равно не пользуюсь, надержи. Или это, литр меда в придачу дают. Или ко мне народ приходит, что-нибудь дает. Ну, то есть бартером стараемся обмениваться. Тебе там нужна помощь, я пошел безоплатно помог. Мне тут нужна помощь. Придите, помогите. Чем не община? Кто-то руку община. тянет, митя. Мне. меня. Такой вопрос, ну не то чтобы вопрос, есть там еще по поводу общин такая тема, как земство. Вот тоже интересен вопрос, когда общину строят именно от земства. Вот если будет возможность, Антон, у ваших общинников спросите, кто-то с этой темой вообще связывался. И как она вообще работает, если работает Это первое Второе еще хотел сказать, что как раз в Ханты-Мансийском автономном округе Ну там еще в других некоторых Есть такие, так называемые родовые угодья у хантов На них можно замечательно строить общины, я так считаю Ну все зависит от того ханта, который там распоряжается эти, этой землей Конечно, нефтяники там попирают их всяко-разно Но по крайней мере государство к ним не лезет, это точно не-не-не, лезет, еще как лезет. Но ханты, они такой народ, они, это, они очень не любят это. Хоть и это, среди них есть, скажем так, те, которые любят выпить, но есть те, которые совершенно не приемляют алкоголь. И вот иногда раз два в три года проскальзывает такая новость, что неких представителей какой-то там нефтегазодобывающей компании ни с того ни с сего кто-то взял и застрелил. Правильно сделали. Ну, вот они, я так понимаю, приезжают, Бургозия там что-то начинает, это, ну, как говорится, ни во что не ставить этих коренных жителей данной земли. Да-да-да, именно. У них нервы сдают, они, они просто, ну, они же постоянно с ружбайками ходят. Я знаю из хантов, ну, раньше знал Юру Вэлла, ну но он давно помер. Ну, не так давно. Знаю еще Иосифа Сопочина, он как бы считается верховным хаман, э, шаманом хмал очень хороший человек очень грамотный и все такое но он как бы не особо в теме там этих общин и все такое но вот с такими людьми как Иосиф Сопочин можно иметь дело это очень надежный человек он не пьет не курит и вообще здравомыслит единственное что он да он иногда употребляет мухоморы но это так это их шаманские практики это нечто другое мы не об этом Смысл в том, что с такими людьми, типа вот, и ты, и, как правило, у них там по два-три высших образования, например, этот, который Юрий Ивелло, ты его, наверное, знаешь, он много книжек написал, в том числе на хантыйском языке сказки писал, издавался в Америке, он известный в мире человек. Ольга про него снимала, как у него фамилия, это? Корниенко. Ольга Корниенко снимала много фильмов про него. Я у него как-то был в стойбище когда перегоняли там из Янау перегоняли оленей в хмау там три с половиной тысячи это довольно давно было лет наверное с 20 назад вот, где-то так приблизительно и я со всеми с ними перезнакомился в том числе там был еще малочисленным народом конечно я фамилию не вспомню но его тимофей зовут все они здравомышлящие, нормальные люди, никто из них не, бука, не бухает, и у них есть родовые угодья. Что интересно, у Юры Велла на его родовых угодьях жили семья американцев с маленьким ребенком, жили еще кто-то какие-то две девчонки, но они, ну типа этнографы, там антропологи как-то так. Они не как бы не постоянно, они приезжают, там записывают всякие сказки там, и прочее. Ну, то есть, занимаются, в общем-то, делом. А американцы там на постоянке жили у Веллы. Я, правда, сейчас не знаю, как это дело обстоит. Но Велла, он очень хитрый чувак был. У него был вот этот вот олень белый, который, который якобы как бы президентский олень. И он чуть-чуть, короче, вот это, обещал Ельцину: Ну, блин, раз меня тут так эти притесняют, нефтяники, пожалуй, зарежу я этого оленя и съем. <с> вот он постоянно стращал. Ну, по крайней мере, Ельцина тогда. Это все, что я хотел сказать. Ну, было бы, конечно, интересно с ним пообщаться, но не знаю, никто из вот этих 80 семей из ХМАО, и, у которых якобы община, и никто из скажем так, коренных хантов на меня не выходил, хотя это, не знаю, я контакты со всеми ищу, со мной что-то мало кто ищет контакт, именно их мало, там, по-моему, Владимир тянул руку, Владимир, ты тут? Я хотел предложить, говорю, отпустить Антон, человек хотел уйти в другой зум. что мы сейчас одно и то же по кругу гоняем. Да, пойду туда, потому что там уже час народ общается. Давайте, благодарствую. Если, если обещан нам информативный потом какая-то видео или что-то, я думаю, мы получим это. При необходимости, а? я думаю, мы сумеем еще раз Антон пригласить, правильно? Вы будете... Да, не против, сэр. Будете не против? Да нет, конечно. Ну, я не знаю это. Заранее сообщайте, где когда соберусь, чтобы я планировал. Да мы здесь собираемся, если что. Добро, тогда мне это, я не знаю. Запись у вас идет, да, сохранится. Скиньте мне как-нибудь. Я это сделаю нарезку, размещу для всех с вашего позволения. Нет. Я скину. Добро, благодарствую. И я благодарю тебя за информацию. Спасибо. Да. Добра тебе, Спасибо. Спасибо. Спасибо.